Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим лапшу ломин. Для этого нам понадобится лапша, лук репчатый, перец болгарский, фасоль зеленая, шампиньоны, соевый соус, масло соевое, перец черный молотый, соль. В соленой воде отвариваем лапшу, лук режем полукольцами, грибы нарезаем ломтиками перец вот такими вот тоненькими брусочками далее разогреваем масло и обжариваем наш лук до золотистого цвета добавляем к нашему луку грибы и перец обжариваем 10 минут далее кладем фасоль жарим еще 10 минут Добавляем нашу лапшу. Поливаем соевым соусом. Добавляем перец и соль. Все тщательно перемешиваем. Наша лапша ломин готова. Можно использовать ее как основное блюдо, либо как гарнир. Приятного аппетита!